Да, дорогой? Привет. Только проснулась. Какой подарок? Зона? Блин, конечно, поедем. Кай. Okay. Я Женя, а это Дима. Мы слышали, вы водите туристов по Зоне. Сможете провести нас? Могу. Только зачем вам это надо? Я много читала об этом месте. И мы бы хотели туда съездить, ведь это место хранит множество историй. Оно интересное и загадочное. Загадочное? Зона заманивает вас, увлекает, а затем убивает. И нужно быть очень осторожными, чтобы не попасться в ловушку. А еще лучше держаться подальше. Но ты же сможешь нас безопасно провести? Конечно, еще никто не жаловался. Но зона цепляется за каждого, кто появился в ней хоть раз. А вообще, я оставляю вам время на раздумья. Завтра встретимся утром. И когда вы передумаете, я верну вам ваши деньги. Дим. Ди! Что? У меня все не выходит словака из головы. А сталкера? Да. И что ты думаешь? Вдруг слова его правда. На самом деле это может быть очень опасно. Да нет, не думаю. Наверное, это просто пиарход или что-то в этом духе. Ты так думаешь? Да, я в этом уверен. Кстати, я тут одно видео нашла. Сейчас тебе покажу. Смотри. В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльска АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Облако радиоактивной пыли, подхваченной ветром, частично выпало на территории бывшего СССР, оставило очаги в Европе и даже достигло берегов Америки. Правительство было вынуждено срочно эвакуировать жителей близлежащих населенных пунктов. В радиусе 30 километров от эпицентра взрыва была оцеплена строго охраняемая зона полного отчуждения. 10 июня 2006 года разразилась часть. Чернобыльская катастрофа, причиной которой до сих пор не разглашаются. В результате катастрофы множество военных, охраняющих входы в зону, оказались мертвы, что открыло путь большому количеству людей, называющих себя сталкерами. Последние обнаружили в зоне локации, называемые аномалиями, а также бесчисленное множество предметов, артефактов, обладающих необычными свойствами. Именно это все больше и чаще приводит новых людей в зону. Да, похоже мы все-таки идем туда. Итак, здесь начинается зона. Слушатся только меня, руками ничего не трогать, к зданиям не приближаться. Ну, если вы, конечно, хотите вернуться целыми к закату. А по поводу радиации здесь безопасно? Временами. Mm -hmm. Там впереди нас ждет старая военная часть. Сейчас она заброшена, но нам стоит быть аккуратными. И вправду, зачем здесь военные? Ты шутник до хрена, что ли? Военные в зоне есть. Но нам же лучше на них не натыкаться. Почему? Военные патрулируют зону. Если вы не в курсе, здесь запрещено кому бы то ни было находиться. И они прищуют тебя прежде, чем ты успеешь вякнуть хоть что-то. А это что такое? Хотя неважно, убирай. И что, мне его слушать дальше? Я сказал, убирай! такие места. Напоминает нам, что ничего не вечно. Сейчас эта камера мне в качестве доплаты достанется. Не нельзя светиться на камеру. волнуйся об этом. Я сказал, к зданию мне приближаться. Я думала, там кто-то. Взрыва тут была военная часть, после военных поставили охранять выезд в зону. Что с ними случилось? Мертвые. Там по-моему кто-то есть. Стоять! Еще шаг. Я не смогу вывести тебя оттуда. Примерно вечность. Почему? Это клетка, редкая пространственно-временная аномалия, построенная по принципу ловушки. Зона любит так шутить. Когда-то, года три назад, один молодой строчник полез в эту башню, не зная, чем ему это грозит. Результат ты видишь сама, Зона пошутила. Смешно, правда? Подождите меня! Этого парня можно как-нибудь вытащить оттуда? Нет, это невозможно. Эй! Стойте! Есть тут кто? Помогите! Назовись. Я наемник. Меня зовут Темный. И что ты тут делаешь? У нас с напарником было задание. Несли оборудование. Не знаю, какое. Ученым. Мы... Нарвались на собак. Напарника, по-моему, больше нет. Я смог унести ноги. Оружие есть? Да. Кидай сюда. Ты издеваешься? Как в зоне без оружия? Слушай, либо ты сейчас кидаешь не сюда свой ствол, либо мы оставляем тебя тут, и ты ждешь кого-то похуже собак. Может, вытащите меня отсюда? Дим, как ты думаешь, это правда наемник? Не знаю, я их ни разу не видел. Mm. Мне бы не хотелось, чтобы он с нами пошел. Не очень не верится, что он не заметил эту яму. Видишь, у него шрамы Эй, помоги! Зоне. Наверное около года, может чуть больше. А что у тебя с рукой? Не знаю, похоже на выех. Сталкер, наверное, помочь ему нужно? Нужно. <свеч> Легче? <свеч> да, вполне. Живо! Бегом! В укрытие! Что происходит? Чё встали? Бежим! что это будет, это должно было произойти через три дня. Ты, ты шел к ученым, ты должен был знать об этом. Нас не предупреждали об этом. Идем за мной. Как вы могли не знать об этом? Дим, прекрати. Мы им деньги заплатили. Пошли. Выброс переждем здесь. И что темный, часто такое бывает, всякие военные собаки, ученые. Ну, это та зона, которую я знаю. Другой нет. Почему мы не можем выбраться наверх? Что с нами будет от этого выброса? Сейчас нельзя. Нам в прямом смысле выжить, мозг. Вы слышали? Там какой-то шорох. Там, по-моему, кто-то есть. Начинается. Фонарик дайте Темный Держи фонарик Темно, как в журтах у снорка Слушай, нельзя было спасти. Это был уже не тот человек, которого ты знала. Всегда есть другой выход. Что это была за тварь? Его называют контролером. Он овладевает чужим сознанием. Необратимо. Почему нельзя было убить его? Это был уже не твой парень. А нам надо было срочно выходить Шусь оттуда. Черт. Ну и куда ты пошла? Домой! И вообще по твоей вине все произошло. Из-за тебя он погиб. Как мне его родителям рассказывать, что они даже не смогут увидеть его тело. Да отпусти ты меня! Я с тобой больше никуда не пойду. Ты не смог нас провести безопасно. Темно, ты знаешь дорогу? Да. Тогда я иду с тобой. Береги! Ее. Зачем ты его одела? Здесь опасно. Куда мы идем? На выход. Я совсем не помню этих мест. Это другая дорога. У меня есть еще одно незаконченное дело. К какое еще дело? Важно. Что? Ты меня домой собираешься отводить или нет? Это уже не имеет смысла. Что? Дом! Скоро ты забудешь это слово. Все забудут. Что ты имеешь в виду? Почему все забудут? Я подарю им новый дом. Лучший. Ты о чем ты? Зона еще есть нормальная жизнь. Жизнь, в которой ты придешь домой, закроешь дверь и будешь спокойно, Жизнь, которая зависит от страховок, закона и правопорядка. Жизнь, которую можно купить. Но и так было всегда. Когда погиб твой парень, ты была уверена, что вернувшись домой, ты продолжишь жить нормальной жизнью. Боюсь тебя огорчить, но именно здесь и сегодня ты жила по-настоящему. И наблюдала самый естественный процесс выживания. И я больше чем уверен, если ты вернешься домой, ты не захочешь это повторить. Люди выживали, не жили в пещерах и добывали себе еду. А потом создали новое общество, где всем стало комфортно. И ошиблись. Большинство людей не знают, что такое комфорт. Другие уверяют себя, что у них все хорошо. Как ты, например. И лишь маленькая часть живет в полном довольстве. Я ожидал им нечто другое. Что у тебя на уме? Место, в котором ты находишься. Новая Дэм. И я распространю этот парадис на все человечество. Зона будет везде! И все будет зоной! Ты чудовище. Весь этот мир чудовищен. Это слишком большая рана. Аптечка в рюкзаке. Знаю, я читал его КПК. Куда он пошел? Я не знаю. Нам нужно срочно его остановить. И куда мы сейчас пойдем? Я догадываюсь, куда он мог пойти. Уже почти на месте Возьми Пригодится Да. Привет. А, встретиться? Хорошо. Где? Угу. Да, мне тоже нужно с тобой увидеться. Слушай, а ты по-прежнему водишь туристов в зону? Нет, думаю, им там не место. И сам там давно не появляюсь. А чем занимаешься? Ну, на зоне много интересных вещей есть. Пару из них собрал, продал. Сейчас ни в чем не нуждаюсь. Да, много времени прошло с того момента. Я вот решила переехать в другой город, начать новую спокойную жизнь.